Преподаватель португальского языка, переводчик и даже семейный врач. В общем, на самом деле, полезно. В этом видео я хочу поговорить о преимуществах инвестиций в новострой в Португалии. Я знаю, насколько это популярно в наших странах, поэтому на примере этого объекта, который находится в Монтижу с другой стороны Лиссабона через реку Тежу, я хочу поговорить о преимуществах и недостатках инвестиций в первичную недвижимость в Португалии. Если вас интересуют возможности инвестирования в новострой в других регионах Португалии. Обращайтесь к нашим риэлторам, их контакты будут в описании. Сначала поговорим о плюсах и минусах, а потом я покажу готовую квартиру и расскажу, что входит в стоимость. Главное преимущество – это, конечно же, цена. Инвестируя на этапе котлована, как и в наших странах, вы можете получить самую выгодную цену за метр квадратный. Кстати, вы можете покупать напрямую застройщика. Особенность этого рынка в Португалии в том, что независимо от того, будете вы пользоваться услугами риэлтора или нет, цена для вас как покупателя будет одинаковая. Обычно застройщик платит комиссию риэлторам со своей прибыли, поэтому вы можете смело обращаться к риэлторам, пусть они найдут для вас самое лучшее жилье. Вот так вот будет выглядеть подъезд. Здесь находится трехкомнатная квартира. Две трехкомнатные квартиры, по две квартиры на этаж. Поедем сразу в дуплекс, покажем самый лучший апартамент. Работает ключ от отпечатка пальцев. Это кухня. Здесь на кухне есть, как это, прачечная. Стиральная машинка, сушилка, дополнительный умывальник. Это колонка для подогрева воды. Здесь на крыше стоят солнечные батареи, которые греют воду. Но если, допустим, по погодным причинам э, вода недостаточной температуры, автоматически включается колонка и греет воду. Колонки в Португалии почти везде. А в новых домах солнечные панели греют воду. Везде. Вся техника фирмы Siemens Это морозильная камера, это холодильник Все это входит в стоимость Полки разные Телевизор, кто любит смотреть телевизор Главное качество, чувствуется где-то здесь посудомоечная машинка. Ага, посудомоечная машинка. Много разных полочек, шкафчиков. хозяйки, пригодится или хозяину. Вот такая вот кухня. Второе преимущество это возможность платить частями. В случае этого конкретного застройщика покупатель платит 10% на этапе подписания предварительного договора покупки, потом еще 10% на этапе установки окон и остальные 80% только в момент сдачи объекта. По сути покупатель инвестирует только 20% до момента сдачи и получения ключей. Регулятор кондиционера, а здесь панель управления центральной аудиосистемой. То есть можно включить музыку, и она будет играть с потолка, по всей квартире. Некоторые цифры из жизни конкретно этого объекта. Я записал на листочке, чтобы ничего не забыть. В 2019 году, в момент начала строительства, инвесторы покупали Т2, это трехкомнатная квартира, где-то 120 квадратных метров за 165 тысяч евро. Сейчас эта квартира продается за 305 тысяч евро. Т3, четырехкомнатная квартира, за 245 сейчас за 400 тысяч. На момент записи этого видео 42 из 66 квартир уже проданы. Возможно, так будет не всегда, но пока вот такой вот рынок в Португалии. Жалюзи в Португалии – это просто обязательный аксессуар. В обычных домах они механические, здесь электрические. Как вам такое окно? Терраса. В Португалии очень важно, чтобы у вас был свой мангал, потому что обязательно здесь будет стоять стол, и здесь будет собираться семья по воскресеньям, и кто-то же должен где-то жарить мясо. Третье преимущество – это качество строительства и материалов. Большинство домов в Португалии имеют недостаточный уровень шума и теплоизоляции. В квартирах зимой холодно, а летом может быть жарко. В новостроях, конечно же, они используют только современные материалы и современные технологии. И все эти недочеты учтены. Я не специалист. Насчет материалов и технологий строительства вы можете спросить у риэлтора или у застройщика. Но могу сказать, что, например, окна здесь очень качественные. А если говорить о уровне шумоизоляции, то они снижают уровень шума на 90%. Хочу показать особенность португальского строительства. Может быть, это мне кажется строительством, хотя несмотря на то, что я сын строителя, последний раз был на стройке лет 15 назад. Ну, вот что они делают? Они все коммуникации заводят под потолок. Здесь будет подвесной потолок и, например, вода, кондиционер, электричество, все находится там. То есть в случае аварии не надо разбирать пол дома, ты можешь просто снять потолок и все поремонтировать. Это маленькая комната. Здесь индивидуальный туалет и душевая кабина. Здесь есть встроенные шкафчики. Классная штука. Вот для того, чтобы использовать максимально э, все пространство шкафа. Вот такие маленькие детали. Не знаю, для меня они кажутся очень важными, потому что из таких мелочей состоит комфорт жизни Подсветка в шкафу Здесь еще один балкон То есть окна выходят на две стороны дома Здесь внутренний дворик Здесь будет сад Детская площадка В общем будет комфортно Важно, что из каждой комнаты есть выход на террасу То есть много свежего воздуха Много пространства Четвертое преимущество – это возможность выбора. Сейчас рынок недвижимости в Португалии настолько активный, что очень часто просто невозможно найти объект, который подходил бы под, по всем параметрам э, покупателю. Например, для меня очень важна ориентация окон на юг или на восток. Очень часто в том районе, который меня интересует, нет такого объекта. В новострою вы всегда сможете найти объект, который будет подходить вам по всем характеристикам. В общем, можно поставить на проветривание. Для нас это не является чем-то таким экстраординарным. Но в Португалии очень мало домов с, так с такими окнами. Новостройки в основном. Здесь центральный кондиционер. Это очень важно, потому что зимой он греет квартиру, а летом охлаждает. Но в каждой комнате есть индивидуальный пульт управления кондиционером. Здесь еще одна комната, она точно такая же, просто зеркальная. Но ну, мы показывать не будем. Здесь тоже есть туалет и душевая комбина, индивидуальная. Пятое преимущество – это строительство под ключ. Вот эта квартира готовится под сдачу. Устанавливается техника, монтируется кухня. Для меня это идеальное преимущество. Если вы когда-нибудь делали ремонт в своей родной стране, то, скорее всего, помните, насколько это непросто. В Португалии можете умножить эти все проблемы на два. Многие люди просто не имеют времени для того, чтобы заниматься ремонтом и управлять строителями. К тому же стоимость индивидуального ремонта 1 метра квадратного намного выше, чем стоимость ремонта одного метра квадратного у застройщика просто за счет объема. Еще одна комната, это, по-моему, большая спальня. Ну, не самая большая, но, в общем, не такая маленькая, как предыдущая. Тоже выход на террасу, тоже встроенные шкафчики, ну, наполнение комнат плюс-минус одинаковое, просто я хотел сказать, показать вам, что в этом дуплексе на первом этаже три спальни. А, и здесь ванная. Туалет, биде, умывальник. Кстати, вот это зеркало, оно с подогревом. Шестой, и, наверное, на этом закончим с преимуществами. Это возможность взять кредит на такое жилье. Вы можете обратиться к нашему специалисту по кредитованию, ссылка будет в описании. Получить оценку вашего финансового состояния и предварительное решение о выдаче кредита. Потом инвестировать 20% в новострой. И в момент сдачи объекта получить 80% бюджета в виде ипотеки. Пойдем наверх, там еще две большие комнаты. Большая спальня. Еще одна огромная терраса. Терраса это очень важная штука в Португалии. Потому что... Здесь должен быть стол, здесь должна быть маркиза, и здесь надо проводить время. В каждой спальне свой туалет, своя душевая кабина, это я понимаю. Еще одна комната, она, она просто зеркально отображает ту, которую мы только что показывали. Здесь самая главная ванная комната. душевая кабина, туалет, полотенцесушитель, пахнет качеством, пахнет качеством, в такой спальне хочется жить, еще одна терраса, уже на другую сторону, вон на той стороне реки видно вдалеке это Лиссабон и мост Ваш Кудагама, один из самых длинных мостов в Европе, а вот здесь, прямо кажется, рукой подать, находится въезд на платную дорогу. Выезжайте сюда, а дальше 120 и вы в Лиссабоне. А вон, кстати, обогреватели воды. Вот там солнечные панели, а это бак с водой. В каждой квартире индивидуальная такая система. Если говорить о рисках инвестирования в первичное жилье в Португалии, то, как я понял, основной риск заключается в несоблюдении сроков сдачи Объектом, например, на полгода Ну, такой себе риск Конечно же, существует риск повторения 2008 года Но это глобальный риск И я думаю, что все инвесторы это понимают Может ли случиться такое, что застройщик обанкротился А учредители исчезли куда-то с деньгами инвесторов? Наверное, может Но я не нашел таких прецедентов в Португалии К тому же, инвесторы вкладывают только до 20% всего бюджета До момента сдачи объекта Поэтому, наверное, риск такой может быть Но он невелик. Стоимость квартиры входит еще место в паркинге, а для дуплекса, например, есть вот такой вот бокс, который закрывается, здесь два парка места. Еще для каждой квартиры предназначен маленький подвал для того, чтобы, например, велосипеды оставлять. Вот такой вот подвальчик, конечно же, это мелочь, но он очень важен как раз вот для мелочей. Это, конечно же, еще одна мелочь, но мне кажется, она тоже важна. Вот здесь есть датчик уровня CO2 здесь в гараже. Если что, срабатывает автоматика, и ну, это безопасность, это очень важно. В этом доме 7 подъездов. По-португальски это 7 отдельных домов, но будем говорить так, как мы привыкли. В первом подъезде уже все квартиры проданы, и там живут люди. Во втором подъезде осталась одна квартира и два дуплекса. В седьмом подъезде, который вот находится на такой вот стадии, 4 из 9 квартир уже проданы. Это о чем-то говорит. Поэтому инвестируйте и приезжайте к нам в Португалию.